хвалиться хочу. Крестик из хирургической стали. С Алиэкспресс выписал. Необычный. Такой, говорят, в стиле крестоносцев. Такой вот якорь. Вот. Ну и, собственно, как все церковные вещи, обладает, говорят, какими-то свойствами. Мне продавец сказал, что на рыбалке помогает. Он, ну, наверное, поэтому якорь. Да? Ловцы, душ. Вот. Ну Весит, скажем так, блин, ощутимо. То есть он реально полностью из стали. Такой. Ну и как оно вводится, имеет двойное свойство. Одно не это. Не совсем христианский, Хотя вообще-то почему нет? Если христоносс. Вот так, как говорится. Можно его взять. И с Богом. Ну, с ним шла вот такая цепура. Но ну, я считаю вообще не солидно. Поэтому там же в Китай купил под кожу ремешок. Смотрится вообще шикарно. Советую. Ссылки на товар внизу кину, кому надо. Стоит копейки.